Всем привет! Это обзоры мобильных игр от MobJ, а у микрофона, как обычно, я Амортиз. Поехали! Сегодня у нас очень красивая и качественная игра, жанр которой этакий tower defense только наоборот. Ну то есть ты на стороне чуваков, которые идут, а не которые защищаются. Говорят, первая часть игры в свое время наделала много шума, но я, конечно, ее проспал и вот играю только со второй. Встречаем Аномалия 2. Когда я сказал, что игра качественная, я не имел в виду только хорошую графику. Графон здесь, конечно, на высоте, но он не показатель. Если ты следишь за моими обзорами, ты знаешь, что бывает в игры, где с графикой вроде все хорошо, но вот сама игра как будто жопой сделана. Тут не так. Тут все круто. И графика, и анимация, и взаимодействие юнитов. все отлажено и работает замечательно, создавая впечатление именно качественного, старательно собранного продукта. Если вкратце, замес таков. Году так в 2018 на нашу землю матушку напала какая-то хрень из космоса и события игры разворачиваются уже после падения нашей расы. Земля теперь ледяная пустыня, а людишки в меньшинстве. Больше не скажу, ибо спойлеры, а вот про геймплей поговорить надо. Вообще он условно делится на две составляющих, тактическую и собственно игровую. Тактическая часть игры это выбор маршрута движения нашего конвоя. Нажав на соответствующую кнопку ты попадаешь на карту. На этой карте отмеч враги и показаны дороги, тыкай пальцем выбирая наиболее выгодный маршрут. Враги, кстати, имеют свойство внезапно вылазить и плодиться, так что корректировать тактику ты будешь не раз и не два за уровень. Игровая составляющая – это наблюдение за твоей колонной. Убийство врагов дает деньги, на которые можно покупать технику, максимум ты можешь иметь 6 юнитов. Кроме того, из врагов падают бонусы, вроде аптечек и отвлекающих маячков, так что просто пассивно наблюдать за движением колонны не придется. А еще Каждый юнит имеет две формы, например может трансформироваться из танка в робота и обратно. Каждая форма имеет свои плюсы и минусы, и тут тоже не помешает тактический мысли. Короче говоря, игра мне понравилась. Яркая, сочная, со взрывами, роботами и инопланетными тентаклями. Да еще и кое-где думать приходится. Короче говоря, играем все. Сетевой режим конечно же тоже присутствует, так что с братьюнями порубиться будет самое оно. На сегодня это все. Чтобы не пропустить новые выпуски, подписывайся на канал, лайкай, репост и все такое. С тобой были Федор Амортис, Николай Подгурский и обзоры от Mob.ua. До скорого.